Ост, короче, полно. Остатки воды сейчас выпьет. Животным не оставят. Не знаю, как еще с сосами сначала справлюсь. Иначе они же меня накусают. Может быть их это лопатой того. В общем, ладно, время идет. Надо успеть. Ну что? Всем привет! Еще раз, что мы сюда приб... забрались. Будем дедовский способ использовать. В старых журналах написано лося ловить, где написано, что животные еще со школы, я помню, и человек до 30 дней без еды могут. Обходиться, а без воды 10 дней. Сейчас, в общем, я задача какая? Копаю по колено где-нибудь. Ну и все, лось заходит пить воду, застревает. И целый месяц может стоять меня ждать. Если пить захочет, попьет. А если есть, но ну я через месяц все равно приеду. Вот так вот. Вот такой способ, в общем, будем тестировать. Что из этого выйдет, не знаю. Но хуже, я думаю, не будет, чем есть. Надо постараться, пока жара... Потом дождики пойдут. И все будет все шикарно. место нашел случайно. Улица тридцатка, наверное, жары. Так. Ну вот этим местом мы будем заниматься. В общем, пытаюсь дальше копать. И вот эта жидкая грязь. Очень никто не говорил, что будет легко. Центр углублю. Ну что, копаю я, наверное, часа три уже, если не больше. Ну вот я где-то по плечу уже мне уровень. Уровень ямы, воды нету, выкопал я где-то самое глубокое место по пояс, наверное. Думал, я по колено копну и, и все, а оказывается, нифига так не получается мои запасы воды заканчиваются полтора литра воды я уже выдул вот так вот вроде хлюпает где-то влага рядом наверное Непонятно, таскать туда надо далеко, высоко, копая вот это место в центр, понятно, что все еще завалится потом, но все равно будет лучше, чем было. На улицу хоть чуть прохладнее стало. Какие-то тучки, не тучки маленько гонит. Так что вот так вот Ну вот на штык еще копнул и опять воды нету. Chipoquei. Ну, надо делать перекур. Ну что, не прошло и 6 часов, наверное. С моих пока пушек. Пробил, похоже, я дырочку какую-то. Вот сюда, на два штыка у меня лопата в одном месте уходит. И водичка у меня, не знаю, видно, не видно, сочится. Я думаю, да, вот этой наберется сантиметров 40, наверное. То, что где-то вот с этого черного слоя вот земляного начинало сочиться и нормально. И тут как раз у меня получается типа ступенек, как я ходил. Животные не застрянут. А может дождями потом и половина наберется, еще, если дожди будут. Так что вот так вот. вот. Всё. весь мокрый сапога даже хлюпает под по всему мне бежит сапоги Ой, сейчас. остатки своей воды допью и В сторону дома надо выдвигаться 1748 вот так вот он перепад кстати вот весной вода была и сейчас на двух метрах это к тому какие у нас проблемы в этом году с водой так что вот так вот тут